Знаете ли вы о взрывах в САКах и в Джанкойском районе, которые недавно произошли? Было дело, было. Да, в курсе. А что, по вашему мнению, стоит сделать военной системе правоохранительным органам, для того, чтобы усилить защиту полуострова, улучшить, не допустить подобных случаев? Ну, сложно сказать. На самом деле все, в принципе, работает. да. Но тут вопрос, нужно, наверное, пограничные какие-то меры более тщательно проводить. Нужны, наверное, хорошие фильтры так скажем. То есть заезжают, едут сюда люди. Ведь всех же не проверишь, кто едет сюда. Приезжают и мужчины заезжают. Ну, нормальные, порядочные люди, да. На самом деле, ну, я смотрю, что диверсантов хватает. И противников хватает. Приезжают отдыхать сюда вроде бы. На самом деле, вот лежишь на пляже и слышишь отзывы какие говорят, что ну, не любят. Не любят русских почему-то. Есть люди, которые не любят русских. Поэтому они способствуют всяким таким нехорошим делам. Раньше же был закрыт Севастополь. Но это ни к чему хорошему никогда не приводит. А почему? Да потому что закрытый город, это город без работы. Закрыть, наверное, неправильно, вот, но все вот эти моменты, они в любом случае должны как бы тоже регулироваться. Ну, то есть улучшить работу сотрудников пограничной службы и ФСБ во время прохождения административных границ, там, Чингар и подобное? Конечно, да. А, а что-нибудь еще конкретно в городской черте может быть? Э -э ну, в городской, наверное, также все работают усилить объекты жизнеобеспечения в первую очередь, да, потому что это, наверное, прямая угроза сейчас по линии нехороших всех вещей. Я считаю, что у нас на, на высоком уровне защита, но да, везде бывает, ошибки бывают, да. это все-таки а боевые действия, это есть боевые действия. Самое обидное, что люди гибнут и с той, и с той стороны, чьи-то дети, чьи-то отцы, чьи-то сыновья, это страшно, конечно.